Апорт. Ай, умница, молодец. Ну вот, с полем. Так вот охотник наманивает уток. Даже утки ржут из себя, блядь. Мазилы, что-то сказать. Флопцы, я заракончил. Лай лай ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла, -ла, -ла Серега, держи Шери, если выскочит, полтонны воды обратно принесет. Серега, возьми как любые как любимую женщину ее. Сыт? Да вы не отставайте, она на меня смотрит. Чего, аллигатор? Поохотимся. Да. Потом... Я думаю, может здесь штук пяток э чучел кинуть. Ну да, это неправда, вот что штук пяток. А остальное там? Richtig? Прямо тут в этой лагунке. Да, в этой лагунке, Попытūны. да. Апорт! Апорт! Ищи! Баклана, наверное? Ну. Ай! О, красавчик вист! Ай, умница ай, умница молодец ну вот с полем Хе -хе -хе. красавчик вист нашел конечно камыша здесь валом да твою Но я видел, как перья полетели. Да. И ты знаешь, я даже не заряжался, я был уверен, что ты от первого выстрела. Я это, я это. <controlled audible> сам, сам в шоке. Ну обзаживали, перья хвоста летели Что вы думаете <elevator> по этому поводу? Обзаживают. Максим расстроен стоит. Мозила! Вот так вот охотник наманивает уток. Видишь, даже утки ржут себя, блядь. Полетели, блядь. блядь. Скиньте, Блин, там, кабан, это, это, это, это, это, это. а я вообще на плыву не стою. Спереди. Я перед вами там уронил. Ну, вроде камнем, перь. Ай! Павел камнем, не Это ж лебедь! Ну, здоровый, блин. Здоровенный, блин, вообще, блин! что-нибудь для истории мазилы что тут сказать Макс. да далеко отвернула Упал тоже, да? Ищи, ищи, ищи, ищи, ищи! Спереди! Спереди на вас! Апорт! Красавчики, Красавчики вообще! Поближе не можете. Я тебе скажу так, мне Вист дай, принёс? Да. Молодец, дай. умница. Вист, дай. Молодец. Одного принес. Вист, ищи. Опорт. Вист, Вист, апорт. Вист, Вист, молодец. молодец, молодец. Давай, ищи, ищи. Нет. Красавчик, Серега. Ну, блядь, идет? Еще идет. Ну одна камнем упала себе. Это ты посмотри, как вист дает ветер ловит. Дальше, дальше. Вист! Вист! Ладно, он все обследует и сам без нас. Виска. О, Вист одну при это тащит. Вист ко мне. весь ко мне. Вист ко мне. Ко мне. Иди сюда. Ко мне. Виз ко мне! Просто и всё. Так, сейчас. А папе как? Чего попали? Ай? Одна? Молодец. Дай. Молодец. Ищи. Апорт! Апорт! Апорт! Отвернули. Ай, молодец, вист, красавчик. Молодец, дай. Нет, оттуда принес. Уточка. уточка сама подплыла. Да, да. Еще лежат. Вист, ищи, Вист, ищи, Вист, ищи. Ай, молодец, умница.